Thank you. Это транспорт эстакадного типа, то все идет на эстакаде движение, А эстакада, она принципиально иная, чем традиционная эстакада. Она, во-первых, предварительно напряжена на всем протяжении. И она не разрезная на всем протяжении, нет температурных швов. Натяжение э, осуществляется на анкерные опоры, а анкерные опоры стоят, стоят на земной коре. Потом напряжение передается через конструкцию на земную кору. Она обжимается, образно говоря, да? А потевая структура растянута. Раз она растянута, то в ней никогда не возникнет сжатие, в том числе при повышении температуры, потому что это расчетом легко определить. И тогда она а, никогда не потеряет устойчивость. Очень важны для эстакады изгибающие моменты, которые, собственно, ломают конструкцию. Если взять разрезную балку, ну просто имеющую концы, то там одна опера изгибающих моментов, но если мы конструкцию натянем, и сделаем ее длинной, то напряжение, вернее, изгибающие моменты падают в два раза. Значит, для того, чтобы выдержать ту же нагрузку, надо в два раза меньше материал При скоростном движении высокоскоростном, когда 300 км час и, и более скорость, 90 и более процентов энергии, то есть мощности двигателей, расхода топлива энергии уходит на аэродинамику. И поэтому я начал ее совершенствовать и сделал ее уникальной. И наши поэтому Юнибус имеет уникальную форму. Возьмем транспортное средство, просто автомобиль, и поднимем его на размер вверх, на размер этого автомобиля, то есть уберем эффект экрана, то динамика получается два с половиной раза, только вот за счет этого. Поэтому в струнном транспорте нет экрана, потому что два рельса. Это очень важно. Потом из-за улучшения Характеристик транспорта, в том числе аэродинамики, мы улучшаем, уменьшаем потребление энергии примерно на порядок. Под существующими дорогами, закатами в асфальт и похоронены под шпалами пять Великобританий. Это почва Междва. Там не растут зеленые растения, которые дают кислород для нашего дыхания. А теперь представьте, мы построим дороги, расплачиваем эту землю, берем асфальт, посадим сады. саду. Для дорог надо наших струнных меньше ресурсов. И поэтому, естественно, это все будет десятка раз меньше ну, стоить и э, обойдется дешевле для человечества. Поэтому за эти же деньги можно построить десятка раз больше дорог. уровень переносим перевозки там же где вот и виваются, нам на третьем уровне да мы боимся самолетов думаю они опасны нет надо бояться автомобилей если мы заменим существующие дороги а их только автомобиль дорог порядка 36 миллионов километров на более безопасные более экологичные более экономичные струнные дороги то мы можем, будем спасать по меньшей мере каждый год полтора миллиона человек от смертей на дороге. И вот эти как бы, простые вещи, это физика, это инженерия, да? Прежде к тому, что я логическим путем создал оптимальный транспорт. Я с чистого листа это сделал, потому что я поставил такую задачу.